как актер, чем я только не занимаюсь. Я играю в театре, естественно, это мое основное место работы. Я снимаюсь в кино достаточно прилично. Записываюсь на радио, на разных. На радиотуры я записывал и как режиссер, и как актер, и как автор сценария, там, на радио Вера, еще, еще, то есть работа такая. Скажем так, кроме дубляжа, я занимаюсь в плане актерской профессии практически всем, что возможно. Еще преподаю. Ну, максимально повлияла школа Петра Наумовича. И не только. Потому что педагогическая деятельность, она не зациклена на чем-то одном. Благодаря тому, что мы в свое время очень много ездили на фестивали, нас отправляли, мы были... Мы исколесили весь мир. И помимо основного процесса обучения, который происходил в ГИТИСе, да, это тоже на меня очень сильно влияло и обогащало. И в этом плане педагогическая деятельность для меня, она каким-то образом естественно выплыла, что ли. Потому что мне всегда это нравилось, всегда было интересно попробовать. И я вначале преподавал в школе-студии МХАТ на курсе Евгения Борисовича Каменковича. Он меня позвал. Потом я пошел в Щепкинское училище, это курс Беллиса Иванова, где была в Царстве Небесное великий педагог Рим Гавриловна Солнцева, у я тоже очень многому научился. И вот после этого я уже рискнул, так как Игорь Владимирович Яцко мне предложил в МГПУ набрать курс, и предложение было очень заманчивым, в том плане, что я привожу своих педагогов вплоть до педагога по танцу, по движению, по речи, ну и по мастерству, естественно. Вот по мастерству у меня педагог, мой бывший студент из Щепкинского училища. То есть такая не то что преемственность, а общее понимание. Зритель все реже, в театре особенно, может воспринимать длинные вещи, а театр — это... Это не клип. Наверное, он сам не знает зачастую, особенно молодой зритель, чего он хочет. Так как вокруг него столько всего, и интернет, и все остальное, просто он бедный. Наверное, в какой-то момент, как кушат, то холодную водную наливает, то горячую выливает, то холодную, он такой контрастный душ все время. И он никак не может прийти в себя, чтобы просто остановиться и подумать что вообще происходит и зачем все это надо об этом вот когда мы когда я преподаю я с ребятами на первом курсе и не только на первом очень много об этом не то что говорю нет заостряю внимание хочу чтобы они научились думать а в актерской профессии думать не только головой но и сердцем и телом и душой один из основных критериев для актера это обаяние оно либо есть либо нет и для меня очень важно чтобы люди были честны хотя бы перед собой и старались пытались думать очень важен выбор материала в этом плане многие знаете как поступают и пытаются угодить понравиться очень много показывают, а мне интересно увидеть ребят такими, какие они есть. И дальше я буду смотреть, попытаюсь угадать их человеческие качества, что очень сложно, а для меня это очень важно. И, конечно, обаяние, если актерское обаяние есть, а это видно, неважно, что они читают, прозу, стихи, басню, поют, кто-то в танец пустится, кто-то возьмет инструмент, на котором умеет играть, это замечательно. И вдруг в этом он раскроется, он будет естественным и обаятелен. Ну, вот эти вещи я постараюсь увидеть. Ничем. А, у нас все то же самое, они учатся все те же четыре года. Занятия по мастерству, речь, вокал, много общеобразовательных предметов. Единственное, что, наверное, здесь есть, и, кстати, может пригодиться в будущем, вот сейчас у ребят на четвертом курсе есть педагогика, психология педагогики. То, чего, в принципе, нет ни в одном актерском вузе, наверное. Но я думаю, что, имея в дипломе, вот в этой выписке, перечни дисциплин, которые там есть, имея такую дисциплину, они могут официально где-то даже уже преподавать. Может, в каких-то детских студиях, может, еще где-то, может быть, и как-то еще. Это же тоже часть профессии. И я думаю, что это хорошая штука. В театральных вузах не принято отпускать ребят на съемки. Да, наверное, на первом курсе хочется их попридержать. Но сейчас я их всех отпускаю, потому что понимаю, что это их жизнь и их профессия. Я более-менее состоялся в этой профессии, а им надо состояться. Поэтому пусть снимаются. Пока эпизоды, сериалы, еще что-то, еще что-то, ничего-ничего. Все с этого начинают. Это нормально. Редко бывает, что тебе сразу, вот раз, кто-то увидел, тебе дали главную роль. И это чудо. Пока такого чуда нет, но ребята работают, где-то что-то ищут, кто-то, я знаю, где-то там что-то пытается преподавать, дай бог. Вот. В театрах пока больше ничего нет, пока мы только на курсе ставим спектакли. И Я надеюсь, что ближе к весне я начну звать людей из разных театров, режиссеров и кинорежиссеров, потому что мы иногда зовем вторых режиссеров кастинг-директоров, чтобы они посмотрели на наших ребят. Лучше смотреть в спектаклях. Не просто вот, да, можно всех посмотреть, выстрелились. А в спектаклях тогда э, видны способности, видно обаяние, видно, на что человек способен. И видны, видны разные ракурсы этого человека. И пусть придут, посмотрят. Я очень надеюсь, что кого-то из них возьмут, потому что ребята очень хорошие, очень я уже вижу, что они обученные, они понимают какие-то вещи и по-человечески хорошие.